Скажите, пожалуйста, когда вы ощутили в себе непреодолимую склонность к письму художественному, когда это случилось, это был такой фиксированный момент, либо он очень размазан во времени, как бывает, знаете, копятся многие знаки, знамения, и потом вот приступаешь. Ну, я бы даже три момента таких от, от, отметил в своей жизни. А, в детстве, я помню, а, дед мне очень много читал Пушкина и Некрасова. И я только-только научился писать, мне было семь лет. Вот мы жили тогда в селе, я учился в сельской школе, школе. И не помню, после что он мне именно конкретно читал, но мне тоже стихи какие-то. Кажется, Некрасов, может быть, Дед Маза и Зайцев. И мне это так понравилось, что я решил попробовать. И вот э, я написал первую строку, дал, дальше дело не пошло. И это вот первый момент был. А второй уже э, в студенческие годы э, я читал всю ночь Есенина и утром решил, что ну, это настолько потрясает, это настолько легко Пишется, как будто у Есенина никогда не было черновиков, как будто вылилось из души сразу на бумагу и не надо править. Ну, я тоже попробую так. Но опыт тоже был неудачный. Вот. А третий момент, э, тут надо два слова сказать, что я в 1977 году э, женился на Венгерке, переехал в Венгрию. И третий вот момент был уже в Венгрии, э, там дочь сыграла свою роль, она сказала, папочка ты написал столько книг, у меня около 20 книг, посвященных иконе, научных и научно-популярных, вот, а тебя никто не читает. И действительно, я вспоминаю маму, она сказала, Валера, прости меня, я ни одной твоей книжки не прочитала, хотя я все подарит". слишком сложно. И дочь сказала, вот видишь, слишком сложно, а ты... Пиши то же самое об иконах, но в художественной форме. И вот это был третий момент, я начал писать, и с тех пор пишу рассказы, повести э, об иконах. Не только об иконах, но «Амафор над миром» э, – это вещь посвящена как раз иконе Божьей Матери. Расскажите об этой книжке, пожалуйста. Ну вот… Э, знаете, в русской литературе есть совершенно удивительное, уникальное явление писателей, произведения, это запечатленный ангел Лескова. Ведь там главный герой не человек, а икона. И вот... Больше никто не пытался вот создать такое, такое произведение. Может быть, Солоухин, но все же у него э, научно-популярная или популярная документальная даже книга. Вот. И мне хотелось... Вот, написать такое произведение, в котором главным действующим лицом все же оставалась бы икона, потому что просто я всю жизнь занимался иконой, я этим можно сказать и как ученый, я этим просто болею душой за иконные всякие дела наши, ну и вот решил, несколько книг у меня посвящены, Икона «Магмафор над миром» – это Чинстаховская, чудотворная. В Польше она очень популярна, на Украине, в Беларуси у нас меньше, но потому что считают ее почему-то католической, а она православная, она пришла из Византии, она долгое время находилась на Украине, в Бельзе ее назвали Белской и только когда вот Владислав Аполик перенес ее уже в Польшу тогда ее стали называть э, Ченстаховской ну и а у нее очень интересная судьба у иконы как у человека тоже есть вот своя судьба удивительная и э, дело не только в том, что вот ее переносили впрочем как Владимирскую тоже да из Византии перенесли на Украину но э, Основали монастырь там в Польше, вот Ченсаховский монастырь. Потом, например, во время войны, Отечественной войны 2012 года, 1812, эту икону подарили графу Сакину. Он брал как раз Чинстахов и этот монастырь, и он переслал эту икону Кутузова, Кутузов в Москву императору, и государь распорядился, чтобы ее поставили в Казанский собор, поскольку Казанский собор весь абсолютно связан именно с Отечественной войной 12 -го года. И она стояла в, в восточном пределе, э, вот недалеко от Казанской. Буквально я про, про, про, про, промерил, 20 шагов примерно от Казанской стояла Ченстаховская икона. Сейчас она находится в музее э, э, религии атеизма, по-моему, она называется. Раньше он назывался, ну, Казанский собор назывался как? Музей атеизма, по-моему, сейчас музей истории религии, да, и атеизма. В Донхом монастыре, по-моему, делали вот такой музей, Пытались, по крайней мере, сделать в первые годы. Это было совершенно... Туда свозились иконы и выставлялись для нового пролетариата, значит, который смотрел это как на поверженных врагов буквально. Вот, на Иконы ходили мимо, но предприятие развалилось довольно скоро. То ли было мало, в общем, коммерческая его успешность в специализме как-то не сработала. Я думаю, икона способна защитить себя сама. И такие случаи мы и сказаний о чудотворных иконах, мы знаем, икона не только помогала спасти целый город, иконы э, перед иконой по молитве исцелялись люди, а у иконы Владимирской Божьей Матери три праздника в календаре. А три. Жизнь их. Дает огромную надежду людям. Они появляются, исчезают, потом обретаются снова и сопровождают жизнь христианской цивилизации, как вот эти реки пустынные, которые то пропадают, то потом вдруг появляются, словно бы, из ниоткуда. Это огромная надежда. Они подобны людям. Их жизнь растянута на века это свет, который излучается вот какими-то пульсирующими такими пучками буквально. И всегда есть надежда, что он обретется. Это надежда на жизнь вечную, не так ли? Да, да. И, ну и с эстетической стороны тоже мы иногда забываем об этом, что среди чудотворных икон есть настоящие шедевры именно. Шедевры живописи. И э, если, например, ну, возьмем Владимирскую. Да практически все. И мы не недооцениваем, конечно. Вот я не раз обращал внимание в Европе, что там все время говорят и ищут русскую икону. Ведь византийская, и русская-то пошла от византийской, а собиратели, выставки, я посмотрел, везде музеи, везде русская икона, русская икона, русская икона. Значит, она чем-то привлекает. И, я думаю, недооцененные, конечно, буквально несколько дней назад я был в Петербурге, и говорили о том, что в Эрмитаже закрыли зал иконный, теперь там нет, а там были прекрасные византийские иконы выставлены. Дальше русскому музею дали три особняка для расширения, для того, чтобы могли выставить то, что у них есть в запасниках. У них всего четыре маленьких зала, и вот из этих трех особняков иконе ничего не досталось. А в Русском музее по разным подсчетам выставлено менее 1% икон, все остальное в запасниках. А ведь мы должны были бы воспитывать русского человека на иконе. Ведь э, наше эстетическое воспитание, оно все основано на западной эстетике, э, на западных эстетических категориях. И, икону надо э, начинать изучать заново, надо разрабатывать категориальный аппарат, с помощью которого мы да, изучаем икону заново, исходя не из западной эстетики, а исходя из самой иконы, из объекта нашего изучения, исследования, ну и нашей молитвы, конечно. Валерий Белоимович, а когда вообще вот эта составляющая духовная вошла в вашу жизнь? В советское время только каким-то избранным, отдельным людям доставались и произведения духовной литературы, и вообще нечто Вот Василий Дворцов, например, писатель, он ведь по первому образу не просто художник, и долго занимался этим, и только потом начал писать, довольно поздно, начал сказываться как писатель. А вы, с чего вот началось ваше знакомство с этой традицией, которая очень долгое время попиралась, не разрешалась, не пущалась? Ну, у меня и бабушка, и дедушка. Мама работала учительницей в соседнем селе, и там же и жила. А я жил с бабушкой и дедушкой, а у меня они были верующими. Вот дед потерял на гражданской войне правую руку, он крестился левой. я как сейчас помню. Левая рука у него была огромная, потому что всю жизнь работал только левой рукой. А бабушка пела в церковном хоре в селе Давыдовском, это Кольчугинский район, Владимирской области, и меня водила в церковь, и дома у нас всегда висели иконы. И когда мы переехали, я первый класс закончил в селе, в сельской школе, и потом мы переехали в город уже, у нас тоже висели иконы. И я помню, когда хрущевские гонения начались, соседи заходят, «Василий Васильевич, а что это у тебя в углу иконы висят?» Вот. а бабушка и дедушка никогда не снимали висели на самом видном месте и никогда не садились за стол если перед иконами не перекреститься никогда и поэтому у меня как-то вот как э Поговорка есть даже такая, я вырос под иконами, или положить под иконы, когда человек заболел, его клали под иконы. И даже я могу сказать, что я вырос под иконами, иконы в доме были всегда. И поэтому мой интерес, конечно, был не случайным. Когда я в Владимире поступил в пединститут на французско-немецкое отделение, тогда мы просто для того, чтобы подрабатывать... Вот, заканчивали курсы экскурсоводов по Владимиру Суздальскому музею-заповеднику Ну и так вот подрабатывали Хотя я подрабатывал и в театре тоже, я работал монтировщиком сцены И там у меня были хорошие, на, на курсах я имею в виду экскурсоводов У меня были очень хорошие учителя, я учился еще у Варганова Но Владимир это легенда просто, старейший директор и знаток Владимирской земли вот И там с ним тоже мы занимались и говорили много об иконах, а уже в Венгрии э, я себя э, искал как литература век. И, и чему были посвящены ваши труды первые? Первые, ну. Э, я как-то с самого начала считал, что литература Веда для него как лакмусовая бумажка, как и осилок, на котором может сломаться э, человек. А, и, а, но если он его осилит, тогда это как бы доказательство его состоятельности как литература Веда. И, конечно, я взял Толстого и Достоевского. И вот первые мои статьи о Достоевском и, и сравнении с, с Толстым, ну и потом Пушкин, Лермонтов. То есть я практически вот всю жизнь э, читал э, литературу XIX э, века, современную литературу. Я очень плохо знаю, потому что я 18 лет преподавал древнерусскую и потом 22 года XIX э, век. И не оставалось времени просто. И потом, когда я выбираю, например, вот э, сейчас для души почитать, и у меня руки сами тянутся к Пушкину или к Достоевскому. – Но ваш роман «Снайп» ведь написан на современном материале. – Ну, на современном, но с другой стороны… Э, – Ну, герой-то, там... обращается, конечно, к классике, к Достоевскому. – Да, к классику, к Достоевскому, вот в этом и дело. Там кто-то из читателей моих написал, что да, что это как бы литературное, литературоведческое исследование, что ли. Вот. – Ну, и психологическое, и душевное. – И душевое. психологическое, да. Ну, и опять там икона играет свою роль. Вот. Я бы хотел еще сказать несколько раз я уже употребил слово литература, а вот для меня всегда было очень важно, что слово литература иностранное и чужое нам. Мы с 18 лет употребляли слово словесность. словесность. Сказалось, какая разница, литература или словесность? Но литература да, от слова литера, от слова буква, а буква убивает, мертвит. А слово животворить, почему? Потому что слово, человеческое слово, как святые отцы говорили, это только отблеск божественного слова. Слово с большой буквы – это второе лицо Святой Троицы. И наше слово, если оно связано со Словом Божиим, оно тогда становится настоящим, сильным, мощным даже, писательским, художественным словом. То есть без этого просто не может быть художественной словесности. Или достаточно сказать просто словесность, потому что словесность всегда художественная. Валерий Головеевич, а что вы думаете о вот этих новых э, видах чтения, я имею в виду электронное. Оно сейчас распространяется все больше и больше, у меня до сих пор вопрос, слово, которое издано на бумаге, слово, которое написано перуком, и слово, которое вы, мы видим на экране, вот особенно сегодняшняя молодежь, она предпочитает просто искать книжки в интернете и читать их там, не прикасаясь к ним книжкам. Вот это одно и то же слово, такое, такое и такое, на разных носителях, оно одно и то же выражает, или какая-то вот незаметная разница появляется, какое-то отклонение от изначального, да, уж если мы все восходим. Это же не просто звучание, не просто изображение слова. Mm -hmm. Вот странный такой вопрос может быть, но что вы думаете об этом? Но ну, у меня собственный опыт есть, пап, поэтому я могу сказать о своем собственном опыте. Я долгое время не мог читать электронные книги, и многие друзья говорят, а я не могу, молодежь читает захлеб, а я не могу. Ну, я в конце концов привык, и у меня такие, такое наблюдение. Очень легко электронную книгу читать по диагонали, очень быстро, глаза, глаза сами тянутся вперед, ведь мы бумажную книгу э, держим в руках, возвращаемся, листаем туда-обратно, знаем, что это глубокий текст какой-то, который уже человечество читает 100, 200, 300 лет, а там только пальцем следующей страницей, э, помните это выражение, читать по диагонали. Вот молодежь уже приучили читать по диагонали, быстренько-быстренько, рассказ. И тем более, что тексты, которые вот, э, они читают, они так, такого самого простого что ли, уровня, типа детективов, например, каких-то популярных. И действительно можно читать по диагонали, чтобы скорее, скорее узнать, кто там убийца в конце. Ну, информационная вот. такая составляющая. Да. Электронный текст, как пишут вот некоторые исследователи, он предназначен для того, чтобы усвоить информацию. На самом деле общение с книгой – это задействование души, то есть это душевный труд, работа с книгой. Авторы нередко признаются в том, что они пишут... Для читателя. Но на самом деле, это, конечно же, так. Для того, кто, одолев какие-то препятствия, приходит и именно листает, перелистывает, сверяется с чем-то еще, может быть, держит на столе несколько книг. То есть это работа. Да. И от этой работы может быть электронный текст, в общем-то, отучает, потому, потому что он совершенно конечно. плоский. Да. Он плоский, в нем, в нем как будто действительно два измерения. В книге открывается еще и третья. Она сама трехмерная. Да. Вот как-то да. так. Это, и это не только геометрические какие-то физические свойства. Это, видимо, связано с нашей э задействованием наших каких-то глубинных сил, э сил, которые у нас.. Часто очень дремлют, к сожалению, но вот книги пробуждаются к жизни. Не будем отрицать, наверное, электронику, да, ну, как, если она но отличие, видимо, есть, как это не печально. Валерий Владимирович, я хотел Вас попросить прочесть хотя бы одно стихотворение из Вашей книги. Можно ли это сделать? Ну, к сожалению, я, кажется, два стихотворения своих знаю, но наизусть. А, а, вот случайно открыл, вы видели, вот, я когда не Значит, это воля. У, есть, у меня есть такой цикл, который называется «Варианты и вариации». «Поглощена своей виной, душа молчит и смерти чает, но слышит голос за спиной». С креста не сходят, а снимают. Так хочется на тверди встать, болит душа моя немая, Но чует весть и благодать, с креста не сходят, а снимают. Хочу кричать я ни при чем, вся плоть в огне, и вера тает, Но тихий голос за плечом с креста не сходят, а снимают. Сойти, упасть, присесть, уснуть, душа скорбит, и силы тают, но слышит суд и видит суть, с крестами сходит, а снимают.